В жизни мало людей, так похожих на солнце, но они все же есть. Важно их разглядеть. В посельковых глазах аж на самом их донце затаилось все то, что способно согреть. С ними рядом легко, удивительно просто. Не болит голова от того, что сказать. Ощущаешь себя уважаемым гостем и готов до рассвета дела обсуждать. Не осудят, поймут всей душой. Если нужно, и ошибок не скроют, Их так объяснят, что на сердце вдруг станет легко и воздушно, Словно ангелы в небе с тобой говорят. С ними хочется жить, благородно, роскошно, Не тонуть в мелочах, разрушительно все. Другом быть бескорыстным, немнимо надежным, Настоящим и чутким, ведь это легко. И я счастлива тем, что таких я имею, А не солнце мое и закат, и рассвет, разговор я с ними душою светлею, и без них настоящий не буду я, нет, пусть проходят года, с яблонь цвета облетает и стареет все то, что способно стареть, я друзей настоящих своих прославляю, им спасибо за то, что умеют так греть.